Вас приветствует компания развития и я, Сергей, менеджер отдела продаж. Сегодня мы хотим познакомить вас с самой большой резиденцией в комплексе «Граф Толстой». Сейчас мы находимся на шестом этаже в резиденции евро-трехкомнатной с большой гостиной. Пространство кухни-гостиная занимает площадь более 50 квадратных метров. Пространство продумано до мелочей. Гостиная занимает 30 квадратных метров. Кухня порядка 25 метров. Удобное расположение кладовой прямо в зоне кухни. Здесь вы можете хранить все необходимое. Комплекс граф Толстой не зря называют технологичным и современным. В каждой комнате индивидуальный модуль для управления климатом. Здесь вы можете обратить внимание, установлена температура прямо сейчас 19,5 градусов, но вы сами можете выставить ту температуру, которая для вас комфортна. Вот эта зона отделяет пространство кухни и пространство гостиной и здесь вы можете установить диван для того чтобы вечерами наслаждаться великолепным видом на море Дорогие друзья, а вы знали, что двухуровневая мраморная набережная, которая так полюбилась гостям и жителям города-курорта, была также построена нашим застройщиком? Здесь вы можете более подробно ознакомиться с планировкой данной резиденции. Мы предлагаем вам резиденции с полной отделкой премиум-класса, установленной сантехникой и кухней. На полу постелен паркет из массива дуба «Американский орех». Потолок выполнен в двух уровнях из гипсокартона. Окна алюминиевые с термальным остеклением и защитой от ультрафиолетовых лучей. Межкомнатные и входные двери от фабрики БАФА. Крупнейшие производственные площадки в России. На резиденции большая площадь прихожей. Вы посмотрите, насколько здесь просторно и комфортно. И прямо здесь находится отдельная комната, которую можно использовать как кладовую для хранения каких-то габаритных вещей, либо большая и удобная гарпиона. Здесь находятся две отдельных спальни. В каждой спальне свой санузел и своя гардеробная комната. Просторная спальня окнами выходит во внутренний двор. По планировке это самая тихая сторона нашей резиденции. Спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал. Ну а если у вас остались вопросы, звоните по номеру телефона, указанному на экране, либо приходите к нам в гости в наш офис продаж. Мы находимся по адресу город Анапа, проспект Революции, дом 3.